На 11 минуте спортсмены «Энерго» вырвались к воротам соперника. Но неудачный пас Булата Гарафудинова на Руслана Шарафудинова испортил голевой момент. До сирена на перерыв федеральный университет контролировал шайбу у себя и не давал раскатываться своему сопернику.